Сорт томата «Бой с тенью». Этот сорт относится к серии «Гномы». Гномы отличаются своим невысоким ростом куста и мощностью. Листва темно зеленая крепкий-крепкий куст. И вот такая вот интересная сливка, вот с таким острым носиком. Такой интересной расцветки. Красные полосы, темно-коричневые, почти черные. Высоту куст достигает приблизительно до метра, требует подвязки. Можно формировать в несколько стеблей, можно в два, но это уже по вашему усмотрению. Плоды этого сорта бывают массой до 100, до 100 грамм, бывают и меньше. Сорт можно выращивать как в открытом грунте, так и в теплицах. Плоды подходят для цельноплодного консервирования. А также для приготовления соков и различных соусов. Плоды в разрезе. Ярко-вишневая мякоть. Очень мясистый, очень сочный. Сладкий по вкусу, но все же есть небольшая кислинка, но это не портит вкус. Вообще отличный по вкусу томат. Его можно выращивать как в открытом грунте, так и в теплицах. Подписывайтесь на наш канал, ставьте палец вверх и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые наши видео.